Я вот говорю, я я бессарабский еврей или. Когда меня спрашивают национальность, я могу показывать паспорт, где написано «молдаванец», «молдовый». Ну, если говорить о моих родных, у меня брат, сестра, пять племянников. Мы собирались в те времена на праздники все вместе. Много детей, дяди, тети в одной узкой маленькой. Мои родители жили 6 квадратных метров. Да. И вот там, на этой улице. До 1968 -го года примерно здесь был еврейский двор. А, это вот здесь, да? да здесь. А... Это было очень Это правда. Еще у меня много двоюродных братьев и сестер. Некоторых из них... Я не видел 73 -го года и конечно мне сложно вспомнить из детства такие вот события которые действительно происходили но я помню что я помню мацу это была такая немножко тайна маца это хлеб бедных сегодня не делают кишеньеви никто потому что это целый процесс если вы хотите чтобы она была каферной чтобы она была приготовлена по, по всем традициям еврейским это нужны специальные условия. После войны мои родители, я еще не родился, Боже, Боже, поженились. И мама рассказывает, мы с мамой каждый день разговариваем, иногда поем друг другу что-то наидыш, а как же. Вот, и мама рассказывает, что у них на свадьбе была хупа. Хупа – это такой свадебный балдахин, такая скатерть, такой материя, которая надевается четыре полки, и вокруг этого балдахина происходит разное таинство свадебное. И мы уже с вами говорили о клезморах. Клезморы были не только евреи, но и ромы, и молдаване, румыны, и у мамы на этой свадьбе, голодной послевоенной свадьбе, играло три рома. Не евреи. Ну не было, не знаю, не нашли. Elba mira ich leg die scherm und wo ich auf Noran auf Gertne absuchen hat у нас с моей коллегой, с которой мы много лет вместе, как бы делим хлеб, кофе, воду и, и творчество, уже 26 лет ее зовут Сюзанна Гергус, и я делаю кофе ей и мне каждое утро. И начинаю работать это проекты мы готовим проекты проекты еврейских песен из разных уголков света мы много-много лет назад одной большой группы ехали в автобусе в украину и нас остановили пограничники украинские которых мы очень любим они. Они, они тогда, ну мы сейчас они стали другие тогда, украинская таможня была известна тем, что они останавливали, выспрашивали, ну, им, это их работа. И у двоих наших участников, у них не было паспортов, а им уже исполнилось 16 лет. Все, платите штраф, у нас нет, дети у нас не было, домой, нет, нет, а кто вы, музыканты, играйте, а у нас электронные тогда были, нет, а что и я говорю, э, пограничнику там узникну. Я вам песню на украинском спою. Вот он, у него в руках была фуражка. Вот он, он держал фуражку, Вот так. Я спел один куплет. И у него слезы такие. Все. Зачем нам шенгенские визы?